всем привет и это третья серия нашего летсплея Итак, а тут они еще спят давайте их будить в принципе ну ладно пусть они еще поспят а мы просто вот так вот а, время Что кто-то пустится йо гроза. Как ну, у меня так уже это. Кончитесь, пожалуйста. 5 утра, и нашей а, Келли Вулф нужно на работу. Так. Ты уже проснулся. У тебя работа через 10 часов. Зашибись тебя вообще. У тебя еще 10 часов, а ты какого-то фига проснулся в 5 утра. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто какого-то фига проснулся в 5 утра. Когда у тебя еще 10 часов до работы, уж, извините. Просто у тебя 10 часов до работы. 10 часов до работы еще, а ты уже проснулся, да? Ошибься. Просто. 10 часов до работы. Я никогда не просыпаюсь рано. Я всегда просыпаюсь за да, где-то 12. Иногда даже в час. Времени Ютубом заниматься не хватает. Уж, извините, еще не на каникулах. Сегодня была сдача проектов. И да, я, когда пришел домой, я немножко дохнул и нам не дали домашку. И решил, что сяду по записываю ролики. Немножко по Симпсу, немножко там видосов каких-нибудь обучающих. Чтобы был контент, mm. да, потому что mm. я не хочу, чтобы канал простаивался чтобы он стоял без контента. И не знаю, как летом будет, потому что летом я буду у бабушки все время. Я не знаю. Но я буду сюда приезжать, да, Возможно, буду успевать записывать, когда будет какое-то время, да. И иногда буду здесь ночевать дома, а иногда у бабушки, но большую часть я, опять же, говорю, что буду у бабушки. Но как-нибудь в как-нибудь запишу. И еще по поводу видосов с телефона. Буду ли я записывать как-то видосный телефон? Нет, я не планирую пока что. Пока что, по крайней мере, я не планирую. Во-первых, потому что там очень ужасное качество звука, самое ужасное, которое можно найти. Я никогда не записываю ролики на телефон. На старом канале я так делал. Но сейчас я не хочу. Так, а ты сам с собой разговариваешь, да, я так понимаю? Ну, такое вот. Так, у тебя совсем индикатор успеха упал. Кстати, да, я скоро создам телеграм-чат, или даже, возможно, какой-нибудь аккаунт в инстаграме, где я буду отвечать и общаться со своими подписчиками, если хотите. Можете добавляться, да. Типа, скоро будет телега или какой-нибудь чатик, опять же, в какой-нибудь соцсети, чтобы общаться да? Кстати, у меня есть группа ВК, ВК группа, а где я уведомляю подписчиков о новых роликах, собственно, оттуда и появляется актив. Ссылочку на ВК я оставлю в описании. Так, а что ты делаешь тут? Ладно, играешь в шахматы. Ну давай ты переоденешься для начала. А, так, и нашей уже надо на работу. Так, посидим, где же ты мне накинь. И ты уже пошла на работу, да? Поехала. Ну, вот у тебя за образ, а? Куда они берутся, это все эти образы? Профессор. Ну ладно, пока что так сходит. У меня, кстати, 7000 не на максималку. У на максималку, 7000 не лагает. На максималку. просто посмотрите а, параметры настройки просто вот посмотрите зеркала и водная гладь высокая высокая очень высокая все высокая и типа ну а, здесь правда только стандарт можно использовать тем. кадры в секунду можно использовать только стандарт а, продолжительной жизни у меня стоит потому что я всегда так делаю типа ну так просто Посмотрите на мои настройки Просто вот вообще а. Ну вот самое главное в изображении Тут а, вообще все максимально Тут самые максимальные настройки которые можно Ладно, погнали в игру Так едешь вс приехала давай-ка ты будешь упорно работать чтоб тебя в первый же день повысили я думаю что так и сделают кстати мы еще в университет пойдем учиться в университет М -м да да да мы поедем в университет потому что во-первых мне нужен контент а во-вторых я хочу чтобы они закончили обучение везде так кстати, как вам контрастность в игре? Типа, мне ставить решейд? Ну, то есть да. Ставить не решейд на Sims или нет? Типа, я могу поставить решить на качество и четкость. И еще и насыщенность. Ну, типа, пишите в комменты, нужна ли вам дополнительная насыщенность, или так, пусть будет. А, так, ты куда собираешься? Ты за собираешься. А ничего, что у тебя там уже скоро работа Совпрофорция, как за игру, возможно, даже и в Если бы в Синствии еще добавили какое-нибудь с профессией блогера была очень топочка Чтобы можно было видео чтобы... Кстати, это из электроникарты всегда везде брала электроникарты в том сколько я помню это либо ну, так, по моему этот который а... так это не которая на андроиде это которая это как ее не форсбит А.. блин не помню название не помню но я в принципе Понимаю, про какую игру здесь идет речь. Ам... Ну ладно. Это, а... Это... Это... Это... Это, которая... Ладно. Не будем забивать голову. Так, так, так, так. Что, ты у нас сюда на работе, да? Да, да. Ладно, мы мыться пошел. Ладно. А ты повышение получишь или не получишь? Будет круто, если ты получишь повышение. Вот уже ему надо заработать. Все. Ага, ты не получила повышение. Это очень плохо. Ну и думаю, что как бы, ну, на этом мы закончим серию. И все. как бы Спасибо за внимание, за просмотр. Пока возможно мы в следующей серии поедем в университет, так что ну как бы ждите, возможно поедем в универ, будем там, всем спасибо за просмотр, всем пока, кстати ставьте лайки и пишите комменты, если вам понравился ролик,